На Руси это издавна тема, что в нашей, наверное, крови, чтобы женщина шла за мужчиной в испытаниях, в скитаниях, в любви, чтобы его, признавая начало, все тревоги в себе затая, все же исповедь вспоминалась. Мы не просто твою мы семья. Чтобы мудрость в себе находила, распрямляясь пред лицом. Повторить с материнской силой «Посоветуйся, сын, с отцом». Чтоб все страхи, снося в одиночку, Говорила, измаясь в конец, «Обними-ка, отца, слышишь, дочка, Что то нынче устал, наш отец?» И глядела бы с ясной отрадой, Как теплеет любимого взгляд, Когда сядут за стол они рядом. Как сегодня, к примеру, сидят, Мы едины любовью и верой, мы едины землей и трудом И распахнута дружество двери Наш добротный, устойчивый дом.